Падай, падай. О, о, о. Мне надо устроить на полу море. Ку-ку, ку-ку, ку И посолим его. Пряжные коктейли. Что это тут происходит? Короче говоря, карантин. И вот как ты думаешь, что делает на карантине моя семья? А она целыми днями спит. Спит, спит. И еще раз спит. Не, ну нормально вообще, а? Сейчас как заору я разбужу их всех. Подъем! Хватит! Спать! А, че? Где, пошел? Уже бегу. Я, я, я не сплю, не стула, не нет. В чем? Подъем! А? Как это косточка украли? Иди ко мне, моя котлеточка. Объем, подъем. подъем. какая-то румяненькая. Подъем! Котлеточка ей там снится, вы посмотрите. Вы уже все разжирели, только и делайте, что спите. Вот чоп и в с Алисом. Мы еще иногда. Дела. Где взяла там бусы нет? А ты уверена? А киса Алиса не права, нет. Кажется, я нашла наши последние запасы. Вот же чуйка у тебя, Мишка. Надо их срочно уничтожить, а то испортится. Жрете и спите, спите и жрете, скоро жиром заплывете. Вот мне, как всегда, попалась самая невкусная. Софи, да, они все одинаковые. А вот и нет, Эйвен. У тебя вкуснее, как всегда. Покемон, хоть тебе стыдно? Друзья, что? Мы еще играем иногда. Вот именно! Устраиваем войнушки. Для этого нам нужен солнечная энергия, чтобы уничтожить врагов. И мы устраиваем всякие разные челленджи, с Аней. Ой, это не игрушка. Напоминает мне колбаску. Колбаску, да? Вы скоро все превратитесь в жирные сосиски. Ага, тогда ты превратишься в жирную сардельку. Че? -а. Ага. Ничего я не превращусь в сардельку. И по логике, если мы превратимся в сосиски, а киса Алиса в Сардельку нас всех могут съесть. А, я не хочу, чтобы меня ели. Не хочу превращаться в сардельку. Нужно срочно заняться фитнесом. Чего сработала? Зато теперь киса Алиса хотя бы гнать на нас перестанет. Я не. Любовь русы ковид наша дружба победит Так что получается, мы в этом году так и не поедем на море Я зря купальник тебе купила А я очки, короче моря походу не будет А купальник классный у тебя Спасибо, может мы зря с в прятки играли Где теперь нам это пригодится? Вот именно, не надо это все, дурацкий карантин во всем виноват так, и про игры в прятки сегодня ребята на нашем канале Magic Family и правда ведь вышло видео как мы играем с Аней в прятки по всему дому, правда как всегда у нас все пошло не так Аня пряталась в таких сложных местах, и наши прятки превратились в какое-то безумие. Психи. А Миша вообще сама с собой играла. Киза, Алиса, ну хватит. Короче, ролик действительно получился сумасшедший. дикие прятки в доме. В общем, загляни потом на наш второй канал, и сам все увидишь. Не будет у нас с этим карантином нормального лета. И, и, и, и путешествия все наши пошли не по плану. Ха-ха-ха, вот и будете дома сидеть. Ты-то, Киза, тоже будешь дома сидеть. Ой... И, и, и, правда... Э, ужас! Да ладно вам, что тут ужасного, ну и будем дома сидеть. Вот именно, ну и что, что все лето будем дома сидеть? Конечно, легко вам говорить, вы там много где бывали. Вот именно, у вас даже были летние каникулы у американцев. Э, София, а откуда они знают? Без понятия. Откуда они знают, откуда не знают? А я вот нашла вашу старую видеозапись на компе. Вот, поняли, все мы про вас знаем. А что за видеозапись? Ну-ка, ну-ка, что там? Если не заплатят 5 штук баксов, ты никогда не вернешься до бока Вас что? Вас что похитили? Похитили вас, американцы! Ужас! И почему качество такое, как будто вы на пленку снимали в 10 веке до нашей эры? Вот именно. В 10 веке до нашей эры видеопленки еще не было. Просто Аня тогда была не с нами. А у американцев э, не было нормальной видеокамеры. О, мой собачий бог. Как молоды мы были. Так вас похитили или нет, я не поняла. О, там еще котейка будет. Кисали, скажи, мы тебе в Америке нашли. Че? Какой еще парень, котейка не нужны никто. Так, сейчас <свят> дальше было. Ну ладно, ладно, никто меня не посещал. Это мой брат Эйвен, он любит гладики. И сегодня я расскажу, как мы жили у американцев из штата Калифорния. И если сначала я грустила. И Иван тоже То потом мы поняли, что это как летние каникулы у бабули Никаких дрессировок и настоящая халява Ну вот и все, собрали мы все свои вещички И поехали Тогда мы еще не знали, что у нас будут клевые каникулы Я приспосабливаюсь к новой бабулиной обстановке А кое-кто приспосабливается ко мне А Иван, похоже уже приспособился Ой, черт, она меня заметила, София. Эйвен, по-моему, тебя уже все заметили. Ух ты, вы американцы с большой собакой познакомились? И как ее звали? Юми, ее не звали, ее и сейчас зовут Скиппи. А вы сказали, что там был кот, а тут только большая собака. Кота никакого нет. Ща будет кисалис, не психуй. Да, давай покажем, как мы с ним знакомились. Что ж, ребята, теперь будьте хорошими. Ну что, договорились? Это Тинки. Отличный кот. Эт, скажи привет. Ну что скажешь? Тинки не очень тара. Потому что они голяли тебя, я знаю. Привет, Кот! Привет, Кот! Мы хотим познакомиться. Отвалите! Эй! Привет, чувак. Ты чё такой рыжий? Эй, чувак, пошли вы. Че ты, Эй! Эй! Hey! Hey! Все хорошо, все окей, тинки. Скиф хочет, чтобы его подняли. Да, он защищает тинки. Не трогай его. Он не рад вообще сейчас. Что-то не очень все хорошо выглядит в его глазах. Да, я знаю, они гоняли его. Не гоняйте гоняйте больше и больше котика, котик. окей? Да, чай, Просто я оставьте я котика от одного. 1-0, шавка. Я что, только что увидела, как моя тетя ходит в туалет? Типа ты это не видишь каждый день, Юмичу. А, ну да. А вот кота-то выгоняли. Ой, зато дальше сколько? И бассейн. Скиппи, Скиппи, ну скажи, мы же не трогали кота, объясни, Ну ладно, ладно, дерз, Скиппи, tell them, please. Да куда ты, блин? София, давай бегать по кругу. Раз, два, три. Э, э, не понял. Что-то неудобно пить из ведра. Что ведро-то поставили, я чё, лошадь, что лошадь что-ли? Ну как подобраться-то к нему? Дурацкое ведро. Черное ведро. Вот так гораздо лучше. Спасибо, мои дорогие. А вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вообще хорошо. А, красота-то какая! Блин, ванну-то я дома забыла. Ну ладно, можно так частями полежать. Вот так вот лапками постепенно. И Я бассейн? Обещали про бассейн. Ну расскажите про бассейн. Покажите бассейн. Хочу бассейн. сейчас, да, сейчас будет. Там, короче, такая история была. Бассейн. Что я хотела, типа, в ванночку попросить. А в итоге не знала, как на английском это сказать. Бассейн. Пыталась, короче, объяснить. И они не так поняли. И решили, что Софи хочет в бассейн. Эй, эй, бабуль. Uh, I need ванна, Water, got... понимаешь? Блин, говорили мне очень язык. Oh, that's dangerous. Да какой дейнджерос? Как же сказать ванна-то? Yes, sure. Так, надо попробовать узнать у Скиппи Скиппи, а как будет на английском ванна? Пу. Я знала, что ты меня понимаешь yes, my dear. Блин, вот Скипи обманщица, я же знала, пул это бассейн Ребят, я имела в виду что-то поменьше Бафтап хорошо, что я вспомнила это слово. Вот сейчас отлично просто. Вообще, yeah. Спасибо. Thank you, thank you very much. Mm -hmm. Thank you very much. Круто мы отдыхаем, Софи, да? Ой, это, только мухи надоели. Говорила, иди купаться в пасте. Блин. Иван, поделись едой-то. Нет, Софи, у тебя своя есть. А, ой, жадный-то какой. У меня брат. Ужас какой. У тебя есть свое, даже не намеревайся. Ой, нашла свою еду. Ммм, как вкусно. Эй, дядька с да, не Ня-ня-няй. Не. Не, не не что это значит? Приеду домой, буду маму просить меня учить английском. Dream of California, Dream of California, Dream Ой, что это, что это, что это? А, да это коробка из ушей у меня пошла. Лучше ты с отельной бела. Фу на тебя, Алиса. Классно, классно, Эйвен, да, классно? Вообще, такая ностальгия, где мы только с тобой не были. Это точно. О, надеюсь, у меня нет крови из шеи. Эй, Иван! И в бассейнах купались, и в морях, и на кораблях ездили, и на самолетах летали, и на велосипедах, и на мотоциклах, и где мы только не были. Вы издеваетесь, да? Ой, сори. А нам лишь сейчас остается смотреть ваши воспоминания по видео. И превращаться в сосиски. Слушайте, давайте сами себе устроим дома каникулы. И пляж сделаем, и море. С меня соль для моря. Я пошла на кухню, вы разделитесь. Отличная идея, Киса Алиса. Чу, с меня море. С меня пляж. С меня аксессуары. А с меня, а с меня... А, тропики у нас есть, осталось раздобыть песок. А песка вот нет. Ну ладно, земля тоже сойдет. Надо из всех горшков ее повысыпать. Давай горшочек. Ох, какой тяжелый. Падай, падай, падай. О, о, о. О, нормально. Пока Киса Алиса ищет соль, мне надо устроить на полу море. Так, скройник открываем, отлично, водичка пошла. А теперь наше море надо перенести на пол. У, -ху -ху -ху -ху. У меня получилось. Ждем, когда море наберется и посолим его. А я сделала нам пляжные коктейли. А я уже приготовила нам полотенце и купальники. Мне кажется, или идет. Эй, кто опустошил горшки и включил воду? Что это тут происходит? Ань, спокойно, это просто пляж. Что? Что? Может, не надо сальнести?